Всем привет, я желтый мужик, продюсирую продающие публичные выступления Итак, анекдот для практикума, дружить с камерой В магазине Послушайте, ваше средство от моли никуда не годится Моль жрет его, И с удовольствием Ведь все в порядке, значит ей нет дела до одежды Ставьте лайк и приходите в наш практикум. Желтый мужик.